Всем привет! Жизнь животных исследуется до сих пор, а наблюдать за ними можно бесконечно, с каждым разом узнавая что-то новое. Но что мы знаем о них? В основном это то, что они забавные милые создания и как выглядят их взрослые особи. Что это было? но мало кто задумывался, как они выглядят при рождении. Сегодня вы узнаете, что общего у кенгуренка и морского конька, а также у черепахи и крокодила, почему панды не хотят производить потомство, а новорожденные ежики похожи на автомобильные покрышки. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные видео. Броненосец Броненосец обитает в Центральной и Южной Америке. Длина его тела составляет от 60 до 85 сантиметров вместе с хвостом, а весит он около 6 килограмм. Броненосец роет норы неподалеку от водоема, в которую ведут сразу несколько ходов. В самом конце норы самка обустраивает родильное гнездо из сухой травы и листьев. Первая стадия развития эмбриона происходит после спаривания животных, после чего они переходят в состояние покоя на 14 недель, а затем зародыши вновь начинают развиваться. В основном за раз самка приносит от двух до четырех детенышей. Новорожденные броненосцы рождаются сразу зрячими, а их тело покрыто мягким панцирем. Но в течение полугода их панцирь приобретает жесткость, они становятся взрослыми и покидают родительское гнездо. Лемур Зараз лемуры рожают по одному детенышу, изредка встречаются двойни. Самки размножаются ежегодно, а длительность беременности составляет примерно 135 дней. Детеныш при рождении весит от 80 до 120 грамм. Новорожденный хватается за шерсть матери, виснет на ней и в течение следующих двух месяцев самка носит их на животе, а позже они перебираются на спину. В возрасте от двух до трех месяцев детеныш начинает покидать спину матери и делает самостоятельные вылазки, возвращаясь к ней во время сна и кормления, а спустя полгода они уже начинают жить самостоятельной жизнью. Еж. Ежи – это маленькие милые создания, встретить которых можно практически везде. Как правило, за год самка приносит только один выводок. При наступлении беременности она обустраивает свое жилище для родов и выкармливания потомства, которое устилает травой и сухими листьями, а также хорошо маскирует от нежелательных хищников. Беременность у ежей длится около 7 недель. Обычно за один помет самка приносит от 5 до 8 детенышей, которые рождаются слепыми и практически без иголок для того, чтобы не навредить матери при рождении. Иголки все же имеются, но только редкие и мягкие, похожие на усики от резиновой покрышки маленькие ежата рождаются с закрытыми глазами длиной около семи сантиметров и весом всего 14 грамм примерно через две недели они открывают глаза набирают вес покрываются твердыми иголками а через два месяца молодняк приступает к самостоятельной жизни панда Панды воспроизводят потомство крайне медленно. Каждая их беременность в любом зоологическом центре является целым событием, и в этом случае они получают королевский уход. Большие панды относятся к исчезающим видам животных. В дикой природе обитает не более 1600 особей, еще 300 содержатся в зоопарках и научных центрах по всему миру продолжительность их жизни составляет около 20 лет а половой зрелости они достигают 4 года но брачный период длится у них только в течение трех недель при этом возможность зачатия у самок выпадает лишь на два а иногда на три дня после зачатия панда вынашивает детенышей на протяжении 160 дней в основном рождается один детеныш его вес составляет не более 130 грамм что равно одной 800 от веса матери его лапы настолько слабы, что он совсем не может на них держаться. Но в отличие от других новорожденных медвежат, он покрыт тонким слоем меха. В течение следующих двух месяцев он все время спит, а мать кормит его молоком. И только спустя три месяца медвежонок начинает самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния. Дикообраз. Дикобразы это большие медленные грызуны с острыми иголками на спине. Они достигают до 90 см в длину, а вес варьируется в пределах 40 кг. Беременность самки длится до 30 недель. За раз самка приносит от 1 до 3 детенышей. Новорожденные дикобразы весят всего 3% от взрослого веса и рождаются с открытыми глазами. Так же, как уезжат, иглы мелких дикообразов очень мягкие и ломкие, но всего за несколько дней они становятся твердыми, как у взрослого зверя. А потомстве заботятся оба родителя, они отгоняют чужаков от норы и обогревают малышей по очереди. Самка кормит детенышей молоком несколько недель, но и начав питаться самостоятельно, молодые дикообразы еще долго живут на родительском участке. Лишь к двум годам, достигнув половой зрелости, они расселяются и обзаводятся собственными норами. Морская черепаха Черепахи проживают в тропической и умеренной климатических зонах почти по всей планете. Если условия среды неблагоприятны, то самка может перекрыть доступ кислорода, чтобы заморозить развитие эмбрионов. Половозрелость черепахи достигает 10 лет, а длительность вынашивания яиц занимает 2 месяца, после чего они откладывают от 150 до 200 яиц. Яйца самка откладывает в кушинообразную яму, которую выкапывает задними лапами, затем засыпает их песком и аккуратно утрамбовывает, делая кладку как можно более незаметной. Весь процесс занимает около часа, после чего самка возвращается в океан и больше не заботится о своем потомстве. В течение сезона черепаха может делать несколько таких кладок, инкубационный период которых длится до трех месяцев. Пол будущих морских черепах зависит от температуры инкубации. Если яйца развивались при более низкой температуре, то из них выводятся самцы, если при более высокой, то самки. Через 3 месяца по истечению инкубационного периода, маленькие черепахи пробивают скорлупу специальным зубом и выбираются на воздух. Несколько часов проводят в гнезде, а затем дружно вылазят из песка и бегут к морю. Кенгуру. Кенгуру является коренными жителями Австралии, у которых большие и мощные задние ноги, огромные ступни, длинный массивный хвост и маленькая голова. Как у большинства сумчатых, у самок кенгуру на животе есть мешок, называемый сумкой, в котором детеныш завершает свое послеродовое развитие. Самки-кенгуру рожают ежегодно. В результате кратковременной беременности, которая длится не более месяца, рождается крохотный детеныш около 2,5 см, что равносильно размеру молодого морского конька. Перед родами мама-кенгуру вылизывает у себя на брюхе специальную дорожку, по которой кенгуренок будет добираться до сумки. Едва родившись, он ползет по заранее проложенному пути. Новорожденный детеныш абсолютно слепой и беспомощный. Он совсем не имеет меха, но уже обладает всем необходимым органами равновесия, обоняния, а также крохотными мышцами. Из-за того, что его кровеносные сосуды расположены так близко к коже, они окрашивают кенгуренка в красный цвет Биологи предполагают, что сосуды напрямую впитывают кислород из воздуха, так как его легкие еще слишком слабы, чтобы полноценно функционировать. Спустя пару минут он оказывается в сумке, преодолев 30-сантиметровый путь. Там новорожденный присасывается к соску и остается в таком положении еще на 34 недели. В ходе эволюции кенгуру заменила пуповину на сосок молоко из которого поступает автоматически самка может вырабатывать до четырех видов молока в зависимости от возраста кенгуренка если у нее родился еще один отпрыск а старший еще находится на грудном скормлении, то у кенгуру вырабатывается сразу два вида молока крокодил крокодил очень серьезно относятся к продолжению рода Недалеко от воды, на своей территории, самка строит гнездо из гниющей растительности и грязи. Каждый год самка занимает для кладки одно и то же место, но постоянно строит новое гнездо. Пучки травы и комки грязи она приносит в зубах и складывает в кучу, формируя метровой высоты холм, диаметр которого около двух метров. На верхушке она делает углубление и откладывает от 20 до 60 яиц, покрытых известковой скорлупой. Отложив яйца, заботливая самка прикрывает кладку и направляется в расположенную рядом так называемую крокодилию яму. Там она бдительно охраняет будущих детенышей. Так же как у морских черепах, температура инкубации определяет пол будущих детенышей. Но только наоборот. При низкой температуре на свет появляются самки, а при высокой – самцы. Но при поддержании среднего температурного режима матерью появляются разнополые особи. За несколько дней до рождения детеныши начинают издавать пакающие звуки. Настойчивый и громкий звук дает понять матери, что время пришло. Тогда самка крокодила раскапывает гнездо и помогает разломать скорлупу, если они не могут сделать это самостоятельно. Детеныши рептилий появляются на свет полностью сформированными, способными к активному движению, питанию и вполне могут постоять за себя. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.